Уважайте труп уборщиц. Чего? Нормально. <звук> Малая явно в папку играла. Это типа вместо сообщения прочитанное. Добавь, друзья. Фоновая музыка блогерская. Которая вот это вот. Зачем? Мой брат Джордж. Хоррор. Я нашел на территории государства Steam. Hey, всем привет, с вами Тимур Лайп, и сегодня мы с вами смотрим, конечно же, правильно. Валера наконец-то он вернулся, и наконец-то. Лол минус Ваня. <связано> Нормальный видосик. И сейчас поймем, почему его месяц не было нахуй в этом. Почему, короче, видос не снимал тулком. Я погулял месяц, я нагулялся. Всем привет. А Мне бы сейчас погулять бы месяц с каком-то Турции, в Саратове, в Анапе. Почему в Саратове, я хуй знает? Почему в Серове, почему в Москве. Я бы сейчас поехал бы летом в Питер выпить, но как-то не получилось. А, возможно, эпилептические припадки вместе С... с... Читать. Игра сохраняется автоматически, не вырубайте вашу дырку, когда компьютер верь. При... Йохол, у тебя есть дырка. <laughs> Поздравляю. Этот хоррор я нашел на территории государства Steam. <свят> Государство Steam. <свят> Значится так. Игра никак не связана с сестрой Морти, умники. Саммер переводится как-то по-другому. <свят> а, ну как-то все. Короче. Погнали. Теперь я следую заброшенный пионерский лагерь в России по просьбе своих подписчиков, чтобы выяснить правдивые слухи, о которых столько лет говорят местные жители. Меня зовут Алекс Мортон, и мы начинаем. Симулятор Димы Масленникова. Бастерс! Главное, чтобы на фоне была... А где музыка? Я быть что будет музыка дополнительная. Фоновая музыка блогерская которая вот это вот... Зачем заколотили? Я же все равно прогрызу себе путь. Что тут за комната? Склад говна. Мусор в раковину. Не бросать. Ладно. Уважайте труп уборщиц. Чуть! В шкафчик на именах были картинки. У Юлика Юла, у Вики Вишенки, у Олега Арбуз. У нас тоже в садике так было. Знаете, что было у меня? Весло, блядь! У всех были фрукты, вишенки, всякие ягодки, игрушечки. Весло! Я даже не знал, что... Ну ты потому что сын подводника, блядь, или или рыболова, хуй знает. Ну, типа вот так, такая логика выстраивалась. Какое весло в то время? Почему не волк? Почему не что-нибудь? Типа виноград хотя бы. Алло, а нушка. Ну симпатичненько, что. Оля, какая стрёмная. Это что? Я не понимаю, что здесь написано, нужно воспользоваться с переводчиком. Да. Ну, ладно. все в принципе, тихо, спокойно. Что за звук? Слышите? Чё, дурной заколочено. Все, постучи, блядь. О, здесь коробка. Предохритель перегорел, если я найду запасной, смогу включить свет. Да и так светло. Так, GoPro сюда. Все, пошел советский Outlast. <свят> Такое ощущение, что я где-то что-то пропустил Ворона думает, что это кормушка Приятного аппетита Опа, а здесь не было кста А <свят> Изображен советский Диснейленд Не особо нравишься, зайчик Мы ищем пердохранителя, чтобы Включить свет Вроде две комнаты, а я заблудился С пионерским звонким маршем мы идем на помощь старшим Так давайте, помогите Я заблудился <свят> <свят> Сжигалка а? Ворона поклевала улетела. говна и улетела. Правильно я собрал. Ну, красава. Стрёмный, зайчик. Конечно. Ну да. Там кто-то? Опа. Китя. О, кот свечей принес. Спасибо. Так, иди к своему каркарычу унитазному, слышишь, отсюда. Рядом находится действующая военная база. А, за окном звук сирены, будто там играют в... Enlisted. Новая бесплатная... А я думал, будет реклама хоть в каком-то Чернобыле там или что, не знаю. Эндлисы, такой себе игра. 50 на 50, фу, да. Короче. со спать. Готово, нужно готовиться к ночи. Ночь, ночь решеточка один. А вот камера же стоит, все, снимаем. Давай сюда. Самое время сраться. В первую ночь у нас Жуть. пока. Все, отлично. Труп уборщицы, все еще уважается. Труп. Не труд, а труп. Заяц пока на расслабоне, на чили. <свист> шо? Здесь у телефон был что ли где-то? Да иду, иду. А ты не слышишь телефон? Может быть ответишь? Понял. Нормально. Малая явно в папку играла. <свист> ну раз меня не убили и перенесли на новую локацию, дети хотят мне что-то рассказать. Например, насколько крепка моя голова, а он, кстати кого-то не доели. Камера и записка? Тебе здесь не рады. Я не понимаю, не что, что если здесь написано. написано. Мне нужно воспользоваться переводчиком. По мне такой удар кастрюле был достаточно универсальным языком. Хм. А это мой брат Джордж. <смех> <смех> а это мой батя свинка Пеппа, блять. Ой, или как его звали? Ты забыл уже? Не, свинка Пеппа его звали, его звали по-другому, его звали этот. Не помню, короче. Не работают. Нужно найти предохранитель. Я в процессе. Может, Я надо? в работе. О! Вот так вот. Ради одного предохранителя да. целую коробку. Чисто когда на кассе купил эту и не отказался от пакета. Эээ... Привет. Э, хочешь? Тетюшка бегает. Включен свет. Ночь решеточка 2. Какая ночь сегодня кипишная. Кто-то бегает, что-то открывает. Я пропустил скример, нет! Пробеги еще раз. Понял, гнет. <смех> я снял все, что хотел. Могу идти домой. Мне кажется, я уже достаточно посма. Верни, Джорджа! <смех> а это что за мини-Харли Квин? Карлик Харли. Харлик Харли. Харлик. <смех> харлик. Это как Карлик, только Гарлик. Или Харлик. Ну надо подумать, же. Ну-ка, не бегать по коридорам, я сказала кому, были. Хера вот он бегает, <енсателей> закрывает. Вообще невнятный. Карлик, Карлик, где ты? Кубышо с мальчиком играется. О, ключ. С помощью этого ключа я могу открыть шкатулку. А может быть, свалим? А может быть, нахер не нужна эта шкатулка? Ночь 58-го. А -а -а. Ой, это тот самый класс, пока еще... Я думал, там будет ночь номер 3, уже 4, уже так это сразу накинул. Уби... Кто написал? Аня, найду, накажу. Хм. Врачи ставят неправильный диагноз Ване, ему нужно сделать пересадку сердца, только это может помочь. Я больше не хочу к ним обращаться, я вылечу своего сына сама. Ох, и где ты возьмешь сердце для Вани? Возьмешь сердце Ани? Кстати, классная рифма вышла, с Ань по сердечку. Чё? Кто там не спит такой, а? Зубки у кого-то лишние или чё? А, вот, снова этот каркарыч, да чё ж ты не угомонишься-то, с 58-го года терроризируешь унитазу О, записка в парте Аня, нам нужно бежать, это все из-за директора, я шпионил за ней, и она с кем-то разговаривала о чем то плохом, ты должна мне поверить Предупреди всех, у нас мало времени, пока я спрятал ее ключи себя в шкафу, мы можем успеть Помоги мне Яков, ты, короче, крыса, писюн, козел, э, гнида вот накажу тебя, Яков, я тебе говорю. Яков паразит, украл второй, второй газовый, газовый баллон. баллон. Мне нужно расплить сонный газ, чтобы всех детей могли перенести в госпиталь на операцию и потом вернуть обратно. Фильтр отсутствует, а стекло разбито. Короче, Яков, походу, самый умный и хочет жить. Мы работали вместе с Алексеем Сергеевичем. Я должна продолжать находить ему людей, чтобы собирать у них почки. Алексей Сергеевич поможет провести операцию по пересадке сеться в ванне. Яков идеальный донор. Я подстрою несчастный случай, и его никто не будет искать. Ёшки! Это кто? Это что? Ну-ка, сдриснул отсюда, быстренько! Умничка какая! Короче, воспитатель козлина, а Яков просто был парнем, который хотел жить. Так, а это мне подышать, я так понял, да? Яков просто красавчик! Вау! Просто... А, здравствуйте, это не Half-Life, уходите отсюда. Ой, что там в глазах, ты мне не подвезете, да? Я считаю, что директриса огребла по справедливости. Тебе же сказали! Неразборчиво. Чтобы ты выбирался отсюда, а Слово, сука, даже пытаюсь как-то это, за Зачиркать. Оставь в покое это место. Если хотите, я, конечно, вам могу разобрать, что здесь написано. Но в дневнике Марии остались пустые страницы. Можно использовать их, чтобы ответить. Что напишем? привет давай. Я знаю, что здесь произошло. Позволь мне помочь вам. Расскажите мне, кто вы. Бля, это новая какая-то переписка ВКонтакте. Отвечай Телеграм Это типа вместо сообщения прочитанное <сёк> Добавь в друзья Он решил мне позвонить У него там нет телефона чё он Это Подавай. пейджер Ах ты ж козел. Троллит меня малой Чё там ответил? <сёк> в смысле сквозь дверь? Ты чё делаешь? Стоит пробовать написать записку еще раз я прочитал, что здесь были убиты люди. Это вы сделали? Расскажите мне, и тогда я смогу вам помочь. Да он не хочет отвечать, он кролик. У него лапки. Меня обвинили, но я не делал этого. Уходи отсюда. Ты достал своими переписками, давай голосовые. Тебя зовут Яков. Голосовыми, а потом диктофоновскими, потом фотками, мемами будем скидываться. Ты здесь один уже много лет. Серьезно, по почте общаемся, может в зайдешь? В мы с ним насиловали... Да хули там, в скайп сразу или... А, не скайп, там этот э -э Новый микрософтовский скоро будет Когда 11-й выйдет Не будет скайпа, там будет какая-то новая другая системка Я не помню, как называется Что-то там микро... Что-то с микрософтом связано, я забыл уже Ну, кто, кто вспомнит, тот напомнит Эту дверь с двух сторон еще раза 3-4. вкратце, что детей забирали на почки, здесь куча духов убитых детей, и он не хочет выходить, потому что считает, что без почки не сможет дышать, в целом все. А еще он утверждает, что это не он баллон подставил, а кто-то, короче, это сделал. Другой. Такой. Ну и мы решаем пойти в то место, где ребятам вырезали почки. Очень умно. Класс. Мало операционное. А здесь что-то некомфортно некомфортное. БАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА а испугался. А нет. Я сейчас басусь от страха. Матрас обоссаны. Откройте двери, епта. Я походу за матрасом буду, следующий. Человек в космосе? Говно в штанах. У меня в планах увидеть куча почек. Я знаю, что поступаю плохо, но у меня нет выбора. Я должна спасти своего сына Ваню. Мне повезло, что Алексей Сергеевич согласился помочь. Я не должна его подвести, никто не должен знать о наших делах. Да вы твари, по делом вам, нельзя детей резать. Занято. Где почки? Где почки? Так сразу просто, да, просто да? дверь если <п Vancouver> кто-то включает такой. Занято, я сру. Все. И я не успел его спасти, я не верю, этого не может быть, это не мой Ванечка, я спасу его, мне нужно срочно найти донора. Я знаю только донер кебаб такой, ничего другого не знаю. Ну да. Ну я же добыл доказательства, можно убираться отсюда, правильно? Блин, дурак, я Малоити сейчас. Я еще даже не испугался, я просто увидел там человека, такой удивился и все. Еще одну руку откушу Кто это был? Зачем так делать? Банально А малой что, прям эвакуировался через смывальню? Орф. Это что, у нас тут развлекательная комната с весельчаком? Почему меня закрыли с ней? А мне неприятно. Не кисни на радуге за Мне бы сейчас этому повешенному человек сказать не висни, а радугу подрисни. Воспрещается бросать в унитазы письюары раковины, окурки, банки и другие предметы. Ади вот тебе повесили за то, что кидал туда все подряд. Ну что ж, считаем, кто-то был на самом деле. Пусть тот то меня найдет, почувствует, какую боль принес мать, потерявшая свое дет ⁇ И я проклинаю всех, кто не смог мне помочь, и не собираясь так просто уходить. И ушла просто так. Что за женщины вообще? А тут документ от 1958 года Алексей Сергеевич, в котором говорила Марии. Ответил ей, что не станет больше так поставляться и отказался с ней работать, Тогда о каком деле шла речи, с кем она разговаривала, когда ее видел Яков. Есть еще кое-что. Документ свидетельства смерти. Ее сын Иван умер осенью 50 -го года. Видимо, она не вынесла этого и сошла с ума. Она так хотела его спасти, что потеряла связь с реальностью. Бедная женщина. Согласен. То есть, Ваня дед как 8 лет, и она все равно хотела сердце для него, она шо крейзи. Е-мое, шо с ней вообще так Девочки, вы шо крейзии? Какое сердце? Нам нужны почки, и, конечно же. Все, или глаза, на всякий случай, потому что сердце стоит или глаза очень дорого, так что Продаем и будем лакшери, it's crazy bitch Все. Выпусти меня теперь с туалета, я буду <с плакать здесь Если буду плакать в туалете, я сам плакать, что мир дал Ну выпусти, смешно Все, нагулялась? Нагулялась Отличное место для тебя, до свидания Три недели спустя Это что? И зачем я сюда снова приперся? Привет, Яков. Больше не нужно бояться, что тебя найдут и обвинят в том, чего ты не делал. Я обо всем позаботился. О том, что ты тут живешь со своими друзьями, я никому не рассказал. Охраняйте дальше это место. Теперь это по праву только ваш дом. Твой друг Алекс Мортон. Честно, игра вообще не не зашла, по, но местами сыканул. Вкратце предыстория всей игры. Короче, игру... мне игрушка понравилась, тоже я ее смотрел и играл, и так она ну, инди... для первой инди сойдет нормально. Кому... Короче, кому понравился Валера и я, ставьте лайк вверх, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Всем удачи и пока-пока!